А перед началом видеоролика я хотел бы вам порекомендовать канал Максима Косенко. Максим рассказывает про свой автомобиль Kia X-Line, про его эксплуатацию, доработки и улучшения. На его канале много интересных и полезных видео, так что, друзья, советую подписаться и просмотреть его видеоролики. Всем привет, друзья! Если вы являетесь счастливым обладателем мультимедийной системы TI-CC2+, S-Pro+, либо Bits K2+, то для вас, наверное, не секрет, что данное устройство можно прошить прошивкой под CC3. Мое главное устройство CC2+, на данный момент, как раз, прошито такой прошивкой. И многие из вас, наверное, знают, что вышло глобальное обновление прошивки CC3, над которым китайцы работали очень долго, примерно полгода. Откладывали они эту прошивку раза три точно. Прошивка вышла 15.06.21, и в описании к этой прошивке было указано много пунктов, много различных нововведений, изменений, фиксов багов и так далее. Также в прошивку была добавлена новая тема, новое оформление главного экрана с автоматическим приключением на светлую и темную тему. Так вот, друзья, данную прошивку я скачал, установил на свое устройство, и давайте вместе посмотрим, какие нововведения нас там ждут. Итак, друзья, прошивка у нас установлена, о чем говорит надпись «Система». 15.06.2021 Так, возвращаемся на главный экран Здесь мы видим обычный рабочий стол Такой же, как и в предыдущей версии Ну а теперь давайте пробежимся по обновлениям Что нам завезли здесь в новой версии этой прошивки И давайте начнем с первого нововведения которое, наверное, многие ждали В том числе и я Хотел чего-то новенького, такого свежего И смотрите, друзья, нам тут добавили новую тему Переходим в темы, выбираем самую нижнюю и здесь у нас есть выбор автоматически, дневной или ночной. Если мы выбираем автоматически, то в зависимости от времени суток у нас меняется тема. Сейчас светло, соответственно тема у нас светлая, когда стемнеет, у нас потемнеет, но сразу говорю, белая тема мне не очень нравится, она слишком яркая и Бросается в глаза, поэтому я лучше вам сейчас покажу черную тему, темную. Она как-то более интересная. Нажимаем еще раз, выбираем ночной режим. Ну вот, согласитесь, друзья, здесь вид намного приятнее. И если мы обратим внимание, то кнопки, которые здесь у нас идут, они такие, как в стиле 3D, такие выпуклые получаются. И давайте начнем с того, что здесь нам добавили. Время у нас переехало сюда. Сделано оно как в два уровня. Дата, день недели. Здесь у нас уже идут виджеты. Виджет с приложениями. Здесь у нас есть кнопка для быстрого перехода во все приложения. Кнопка «Назад». Возвращаемся опять на главный экран. Также сюда мы можем добавить какие-то приложения, которыми мы активно пользуемся. Нажимаем на плюсик, добавляем любой В принципе, как и в предыдущей версии. Эта кнопка у нас отвечает также за открытие всех приложений. И здесь нам добавили кнопку быстрого набора номера. Если у вас телефон подключен к главному устройству, то мы нажимаем сюда и можем здесь набрать номер. У меня не подключен, поэтому мы видим такую картину. Здесь у нас виджет музыкального плеера. Здесь мы можем переключить на музыкальный плеер, на Bluetooth, если у вас подключен телефон. Далее кнопка радио. И здесь у нас кнопка на интернет-радио, переходим. Также мы можем свайпнуть. И у нас здесь еще есть несколько виджетов. В этом виджете у нас отображается информация о текущей скорости, времени а, с момента запуска автомобиля или включения зажигания и пройденный путь в километрах. Также есть компас. Не знаю, для кого он нужен. Наверное, многие люди терялись где-то и потом писали разработчикам TI, чтобы они добавили эту функцию. Ну, ладно, есть так есть. Пусть будет. Ну и местоположение показывается. Долгота, широта и высота. Тоже зачем это? Это, видимо, связано все с темой с компасом. Также виджеты можно перемещать по рабочему столу. Виджет с часами, к сожалению, переместить нельзя. Он у нас всегда в левой стороне. Пип-окно с нашей любимой машинкой и Яндекс Навигатором переехал у нас на отдельную кнопку. Нажимаем сюда. Здесь у нас открывается наша машинка. Зачем это сделано, непонятно. То есть, если вам нужен навигатор, то вы обязаны будете нажать либо на само приложение перейти в полноценное, либо нажать кнопку и перейти в навигатор здесь, в пипокне. окне Смысл этого мне непонятен. То есть, в любом случае, что PIP-окно, что просто вы открываете полноценное приложение, как бы разницы нет никакой. Также здесь есть кнопки, это у нас камера заднего вида, автомобиль, ну и в принципе все. Больше здесь ничего интересного нет. Если мы перейдем в основное меню, то здесь мы видим, поменялись некоторые иконки, галерея у нас видоизменилась, настройки, по-моему, другие стали, музыка, ну и какие-то еще приложухи, просто поменялся значок файлы эквалайзер в принципе стало более-менее так красиво интересно но также еще друзья настройки у нас так виды изменились тоже здесь согласно главному экрану если мы перейдем сюда в общие настройки или в любые какие другие здесь тоже в стиле 3D сделаны кнопки выпуклые Переключатели. В целом смотрится интересно. Здесь ладно, как бы претензий к этому нет. Но, конечно, главный экран спорный, на любителя. Ладно, ладно. Кстати, друзья, я не показал процесс установки и активации данной прошивки. Скажу только одно, что активация проходит намного проще, намного быстрее, чем в предыдущей прошивке. Здесь огромная благодарность Виталию Гордгелин за то, что он поработал. Причем на славу, причем даже лучше, чем китайцы над этой прошивкой. И э, сделал активацию прошивки более удобной и простой. Все для вас, друзья. Чтобы вы устанавливали, не парились, не читали инструкцию из там, 20 пунктов. Давайте дальше. Приложение, которое я ждал лично, которое я думал, что я буду использовать, но я был неправ. прав. В общем, смотрите, приложение, которое все ждали. Это у нас запись с камеры TiS, если у вас такая установлена на постоянное питание. CamREC. Это как видеорегистратор у нас получается. Переходим. И смотрите, друзья, в чем подвох. Открывается приложение, но записывать можно только с камеры заднего вида. Почему так реализовали китайцы, я, к сожалению, понять не могу. У нас, как правило, регистратор Устанавливается в переднюю часть автомобиля, то бишь на лобовое стекло. И мы записываем ситуацию, которая у нас впереди машины, а не сзади. Но здесь же записывать, точнее разрабатывать это приложение для того, чтобы записывать камеры именно заднего вида, я понять не могу. Вот у меня установлена тоже тяйская камера на постоянку. Она установлена спереди, как фронтальная, и было бы здорово записывать с нее как на регистратор. Но нет, друзья, здесь такой функции нет. И опять же, для того, чтобы записывать, если у вас даже установлена задняя камера, то вам нужно подключать отдельную флешку. На память устройства видео записываться не будет. То есть у вас здесь есть кнопка «Ставьте флеш-карту». Соответственно, на нее будет записываться все видео. Также вы можете воспроизвести видео на эту кнопку, удалить какие-то файлы, поменять качество видео, ну и, в принципе, все. То есть сама кнопка записи. Больше здесь ничего интересного нету. Также, друзья, есть различные функции, которые, в принципе, здесь показать я вам не смогу, так как они касаются в основном голосового управления, либо каких-то фишек, плюшек, которые вообще к нашей стране не относятся. Там для Южной Кореи, для США они там что-то добавили. Для нас вот Сами видели, что добавили. как бы На чем они работали полгода, непонятно. А, да, кстати, друзья, забыл. Добавили CarLink. Это подключение телефона по Apple CarPlay и Android Auto. Но эта фишка, опять же, работает только в полноценной CC3, если она выпущена в 2021 году. Там модуль такой уже установлен. Также в полноценной версии CC3 поменялся эквалайзер. В нашей версии он остался таким же, ну и в принципе все, друзья больше здесь ничего интересного я для себя не увидел, только освежили вот единственную вот эту вот тему ну вот вроде бы и все я вам рассказал по этой прошивке Если что-то упустил, вы можете написать мне в комментариях Ну что, друзья, как вам прошивка? Если честно, впечатление у меня неоднозначное Больше половины нововведений, которые были добавлены в прошивку На самом деле никому не нужны и не интересны Из всех нововведений меня заинтересовала только новая тема С автоматическим приключением на светлую и темную тему А также я ждал приложения для записи с камеры TIS На самом деле я думал, что будет реализован немного по-другому Но В итоге, друзья, чем занималась компания TIS все эти полгода, которые обещали нам крутую прошивку, которую так долго ждали, а в итоге мы получили вот это. Ну а на этом у меня все, друзья. Оставляйте свои комментарии, что вы думаете об этой обновленной прошивке. Также в описании под видео я оставлю контакты разработчика, который занимается портированием прошивки CC3 на устройство CC2+, S-Pro+, и Kingbeats K2+. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Всем удачи на дорогах. Всем пока!